Как там говорят? Два дебила это сила, а три дебила это вообще сила. Вот так вот УАЗик. Лебедка. Фу, блин, это блокировки колеса. Лебедка. Лебедка. Мы, мы тут все. Да, ну, а сейчас посмотрим, чем мы занимаемся. Вот видите, вот такой механизм. Суперский. Офигенно. Это называется лебедка для бедных. Нет, для дебилов Для дебилов Ребят, ребятка для дебилов, блин Сейчас посмотрите издалека, как это выглядит Давай А правильно? Давай, правильно, а теперь, теперь Теперь я сейчас чувствую, что он сейчас сюда. Уже вот здесь Пальцы вот здесь сейчас могут остаться Главное, чтобы там ничего не вылетело. Это, конечно, нормально. Дерево загибается. Вот я говорил за два. А что ты за два не сделал? А ну как это? Нет, дерево загибается. нормально. Стой, стой, стой. Давай. Ты проедешь, нормально будет. Давай, надо, все, все, все, все, все, все, ну он пытается, ему ну, бы это, он пытается, сразу видно, видишь, он чуть-чуть еще подвинулся, ну давай вот таким макаром, она уже больше не сжимается, все, крутим дальше. сейчас уже поднять саня вдвоем даже если так, я эту держу, сейчас либо порвется что-то или, что или сожмется как бы это сажи. Держи, держи. Я так блин вот сейчас вот ехать надо. Стой, подожди. подожди стой сань, подожди, мне встать, как надо. стой стой стой стой стой стой стой стой стой стой стой стой стой стой Стоять. Давай. Серега, ты во все его вытаскиваешь руками. Ну-ка. Давай. Давай. Смотри, как натянутся. Ну как бы как? Не Стоп. Стоп! Стоп! Стой, стоя! Стоп! Вот сейчас давай! Ну нормально! Сейчас такое ощущение, что его подтолкнуть. Не не. не, не, давай еще, давай еще. не, еще, еще, но ну, он видишь, он цепляется вот этим колесом видел, пытается. Он уже выезжает, вот смотри, до куда доехал, назад откатился. Ага. Но он шевелится, давай, давай загибаем дальше, все, нечего переначивать. идем дальше. Вот так бы вдвоем быстренько крутить, а другой буксует и мы бы его вот так сейчас медленно лебедкой бы его. Но. Ты ты прям натягиваешь по Как натягиваешь? тягиваешь? Саня, Стоп. Не-не-не, смотри. Вот отпусти. Так, не, -не, -не, -не, -не. не не не Ехать надо сейчас. Да. да? да. Он сейчас его. Он по-моему. Как раз ну, еще даже сразу резко ослабнет она. Серега, дверь уже открывается. Че? Ну, ты думаешь, мне тут зря бабу кое Стоп! Стоп! Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, сейчас что-то делать по-другому. Сейчас вот там я подрублю, вот там, видишь, он его. Сейчас я там к поваром расковыряю. И он, и он поедет. Вот Все, разматывайте ребенку. Все, разматывайте плохих полагать. Вот так, если вам нечем заняться. Вообще. Вот это самое лучшее мероприятие. Надо сначала один уазик сломать. Вот там, да. Потом на втором стоковым на гоночной подвеске поехать в лес без лебедки, безо всего. Главное еды побольше возьмите, потому что звери в лесу голодные. Так-то. Хорошо быть водителем. Все копают кругом, вытаскивают тебя, а ты Саня, ходишь я говорю, кругом. Я же говорил, мечты сбываются. Серега мечтал э, по, проехать. да, проехаться пассажиром, штурманом, поснимать. А снимай я. Как Серега вытаскивает меня. Опять бедный трудится. А. Так, Серега, все равно придется тянуть. Не, Думаешь? Не, не. Сейчас выезжаешь, если даже у тебя сюда сваливается, вот эта сторона, ты выезжаешь. Нет, это мне надо той стороной подняться сначала. Поднимешься. Дальний. Что, пробуем? Поднимишься, я тебя сейчас тут уроки толкну, ну поднимешься. Поднимешься. Сам. Саня, если я эту попытку закосядишь, я буду снимать все время. <сёк> Саня, ну, я думаю, вторую надо. вторую надо. Никакую, не первую, вторую. И как только у тебя перец вот сюда вышел, вот так, а жопа начинает стаскивать, газку нахер и все туда. Пофигу, перец вышел, все, перец вытянет. Перчатки, Саня, сверху убери, потеряешь. Они еще годятся. Стой, стой, стой. Стой, стой, стой. О, подожди. А, печатки не упаду. Ну давай, Сань, Оба. Браво, браво! Ой, куда поехал-то? Короче это. Да, как сказать. Все что замыливается? Вот я еду, я рядом сижу, еду, Саня. Мне кажется, он не так видит, просто, вообще. Есть ощущение такое. Поэтому, как бы, это... Да, ну ладно. Все пошли, ладно. Я не хотел останавливаться. Может, Саня, ну ладно, что ты? Так, где второй такой? Всё. Второй? Эту палку хоть с собой березли. Абсолютно. Твоя Саня, я потому тебя. что, да, я не знаю, почему ты решил назад, все, взад-зад, вот вперед болото. Я, я, видимо, отсканул, говорю, назад, на индосты. Да, да, да, да, я понял.